Oh, oh, oh. День добрый! Сегодня мы находимся в уникальном месте, в гостях у компании Evo и ее коммерческого директора Ирины Ищенко. И говорить мы будем, конечно, о клиентском сервисе. Ирина, скажите, как, на ваш взгляд, выглядит идеальный клиентский сервис? Идеальный клиентский сервис неотделим от отменного клиентского опыта. Это те ощущения, которые клиент получает после взаимодействия с компанией. Клиентский опыт, он формируется, идеальный клиентский опыт, формируется тем качеством сервиса, который превышает все ожидания клиента. Просто обычный сервис, хороший сервис, там пунктуальность, вежливость, все время это сейчас уже такой must-have, минимум, он не запоминается. А вот идеальный клиентский сервис, это вот та ценность, которую, когда мы создаем клиенту, он ценит отношения с компанией, он, не ху... он выбирает среди всех остальных компанию и, собственно, ну, не хочет ничего менять. Если он получает его регулярно и, ну, и как бы развивается компания в этом направлении. А с чего, на ваш взгляд, стоит начинать построение клиента-ориентированной компании? А есть две вещи, которые самые важные в построении клиента-ориентированной компании на мой взгляд, первое это вот, э, такое четкое сформированное сервис ведения компании, когда бизнес понимает, что он работает на клиента или для клиента, и в принципе существует для клиента. И вот это вот фундаментальное понимание – это должна быть база в работе каждого сотрудника в компании. Ну, я не говорю всех, я вот именно отмечу а то, что каждый сотрудник компании должен понимать, что он здесь для клиента, для того, чтобы сделать клиента счастливым. Даже если он непосредственно не связан, то есть ты не можешь сделать клиента напрямую счастливым, сделать счастливым того, кто работает с клиентом, непосредственно там, на фронтлайне, например. Вот. И вторая вещь – это сервисное руководство. То есть руководители своим примером должны показывать сотрудникам, как нужно, каких отношений они хотят с клиентами, ну и, собственно, формировать вот эту дисциплину сервисности в компании. Спасибо. А что лично вы поднимаете под ориентацией на клиента? Это как? Ориентация на клиента – это такой принцип приоритизации работы взгляда как бы, на работу, когда мы говорим о том, что э, мы строим всю свою работу по принципу клиент, команда, ты. Ну, и наоборот. Да? И для того, чтобы этого достигнуть, нужно, чтобы вот этого принципа придерживались э, во, вс э, во всех подразделениях компании, э, и чтобы это было во всех процессах, бизнес-процессах, которые существуют в компании, потому что важно, чтобы вот каждый, как бы, кто работает на созданием продукта, Работали на клиента, отталкивались от потребностей клиента, от его опыта, да, и, ну, и это было продукт же, это не только там, это функционал или там, предмет, который мы создаем, это комплекс, комплекс функционала, отношений, сервиса и так далее, и вот на каждом этом этапе нам нужно понимать, что сначала клиент, потом команда, потом ты, ну и клиент его интересы. Считается, что истинный клиентский сервис начинается от первого лица и до сотрудников первой линии. Как сформировать вот эту самую клиентоориентированность у сотрудников фронтлайна, у тех, кто непосредственно соприкасается с клиентами? Мы верим, ну, во что мы верим, да? мы верим в то, что нужно вести себя с сотрудниками так, как мы хотим, чтобы сотрудники вели, вели себя с клиентами. То есть мы здесь у себя создаем такую культуру как бы в компании, которую люди, люди, когда попадают в эту культуру, то есть когда они видят, что компания сервисная внутри, они ну, на уровне подсознания демонстрируют такое же поведение, такое же отношение вовне. Собственно, я думаю, что это как бы первый и, наверное, такой основополагающий шаг к формированию вот отношений, сервисного, позитивного отношения фронтлайна с, с клиентами. У людей тогда не возникает такой некой шизофрении, да, когда они чувствуют внутри одно поведение, но от них требуют какого-то другого вовне. То есть для них это все органично и... Как бы По-другому они уже не могут, когда они живут в этом в этой пространстве, в этой культуре, общаются определенным образом, да, предоставляют друг другу определенные услуги по принципам. И они то же самое, как бы для них это органично, нормально, это проникает в их жизнь. они то же самое транслируют вовне. Это не нужно делать тогда искусственно. Ну, как бы помогать нужно, конечно, стандартами, но это легче сделать намного. Как повлияло э, внедрение инструментов Customer Experience на культуру и прибыль вашей компании? И повлияло ли? Работая над улучшением клиентского опыта в нашей компании, мы, по сути, меняем культуру. Мы, э, э, В смысле, что, что я вкладываю в культуру, мы меняем привычный для нас такой часовковый образ мышления в которой мы все выросли, и э, наш бизнес-менталитет. На самом деле этот процесс он проник глубоко в, не только в нашу рабочую жизнь, но и в личную, и в обществе. И это обогащает наш бизнес больше моралью, больше, и улучшает, э, развивает лояльность клиентов к нашей компании. И что самое главное, это делает... Э, для наших клиентов цены менее значимой. Они получают позитивный клиентский опыт, хорошие отношения, эффекты, клиенты меньше обращают внимания на цену этого всего. Мы в нашей компании верим в то, что отношения и сервис – это та ценность, которая одна из самых важных для наших клиентов. И что успех бизнеса, сейчас в будущем заключается в том, насколько мы можем делать сервис лучше, чем другие. В краткосрочной перспективе вот изменение сервиса, улучшение клиентского опыта такого какого-то в прибыли не дает. Возможно, даже может повлечь некоторые расходы, ну, зависит от того, как это реализовывать. Это скорее ну, развитие сервиса компании, это скорее работа на такой долгосрочный, стабильный рост и развитие компании, рост дохода и развитие компании в целом. Мы ну, как бы это мы делаем в рамках Eva Company. Принято считать, что бренд это не то, что мы сами о себе заявляем, а то, что о нас говорят. Например, там, друзья или знакомые. Какой потребительский опыт вы создаете у своих клиентов и для своих клиентов? Мы в принципе, у нас такое есть правило, мы не говорим о, наших, о нашем сервис нигде его не пиарим, не, э, вовне, не рассказываем о том, о том, какими мы хотим быть, с целью того, чтобы э, клиенты нам сами говорили о том, какие мы. И, ну, как бы, и только тогда мы поймем, что мы этого достигли Для того, чтобы этого достигнуть, то наше сервис-видение, которое мы сформировали в нашей компании Оно должно проникнуть -таки, в каждый момент жизни наших сотрудников В каждый бизнес-процесс, в стандарты, в, в наши коммуникации, в наше производство И когда это произойдет Клиенты сами нам скажут о том, что, что мы такие, поэтому нет необходимости, и мы, в принципе, себя останавливаем перед тем, чтобы пиарить наши сведения и наши правила. Скажите, сейчас считается, что э, мы движемся от customer experience, от э, опыта клиента, customer success, к успеху клиента. Э, движетесь ли вы в эту сторону, и что для вас э, чем для вас является понятие ⁇ Успех клиента ⁇ Успех клиента ⁇ это на самом деле неотъемлемая часть нашего движения. Это, скажем, цель скорее. Да? То, как мы это делаем, это инструменты, да? как мы движемся к этой цели. И также неотъемлемой часть нашего видения есть то, что нужно искренне желать помочь клиенту. Когда это происходит, мы решаем корневые проблемы клиентов. Мы решаем не симптомы, а причины возникновения их проблем. Мы смотрим вглубь проактивно и думаем о том, ну, как бы, что нам нужно сделать сейчас, для того, чтобы. То есть, если есть какая-то уже проблема, да, ее нужно быстро решить, и решить и причину возникновения этой проблемы. Для того чтобы Клиент постоянно достигал успеха и вообще развивался. Нужно смотреть также в будущее, сделать так, чтобы эти проблемы больше не возникали, либо ну, как бы, те, которые, те, на которые мы можем повлиять. И таким образом также развивать долгосрочные отношения с клиентом. То есть решать корневую проблему и клиент будет счастлив, усп и, счастлив и успешен.